Приветствую всех из Финляндии. Сегодня хочу показать, как мы делаем разметку для, ну скажем, для перегородок. Э, вопрос был такой, что э, как мы не попадаем в трубки теплого пола, потому что там теплый пол. Ну изначально подписываться рекомендую всем на YouTube канал, ой, и на, и на YouTube, и на телеграм канал. Там постоянно показывают, где на каких объектах, что делаем, как делаем, то есть никаких проблем. Все сделали, леса разобрали, железные по периметру. Мамо, Юры. У нас тут чертежей вообще нет ни одного, мне только в телефоне. Блин, это капец, конечно. Первый раз такое. Да, тут еще не было печки. Замерз как собака, блин, пока голыми руками там в там телефоне ковырялся. Очки-то забрал, забрал очки. То самое. Так что вот видите, такая история. Можете посмотреть проект. Про... Проект, будучи дома. Художник Юра блин, Хочу показать сейчас вам С чего мы начнем По каким принципам пойдем И заодно посмотрите на проект Ох ты как ловит то Вот он у нас проект да, Здесь у нас вход главный Здесь заходим Ниша для шкафа одна Ниша для шкафа другая Тут у нас где-то была ну, раздвижная дверь вот здесь, это гардероб, будет э, туалет, санузел на входе главный. Ну, не главный, а, скажем, такой, который по-бырому сразу. Там мебель идет, здесь кухня, ну, кухонная мебель, здесь остров. Да, это все вот единое помещение, грубо говоря, это зал, зал и кухня. Затем сюда проходим, здесь камин будет стоять. Здесь одна комната. Спальня. Вторая спальня. Третья спальня. По большому счету в принципе особо не видно. Не показали здесь сколько на этом чертеже нет. Сколько метров квадратных где. Странно. Первый раз такой вижу. Ну ладно. И здесь у нас идет туалет. Еще один в торце. Раковина. Здесь у нас душ. Для него, для нее. Грубо говоря. Баня. И отсюда вход в, комна в комнату хозяйки у которой есть выход на улицу свой там терраса будет она накрыта под крышей находится и также есть из зала выход на террасу как обычно я всегда говорю что в основном минимум два входа ну либо выхода есть на улицу в каких-то разных сторонах дома вот и в данном случае три выхода. Это очень хорошо. Это все-таки и пожарная безопасность, и это комфорт, удобство. Потому что если человек приходит, то он приходит отсюда, снимает там обувь и так далее. Если утром проснулся, погода хорошая, на кухню пошел, кофе набрал, вышел на террасу, скажем, попил кофейку, ну, кто-то там сигаретку курит, вот. либо что-нибудь, бокальчик чего-нибудь. Ну, в общем, утро, чтобы приятно начиналось. И также то же самое... Баня. Из бани выходишь, попадаешь в душ, ополоснулся, проходишь через комнату хозяйки и вышел на улицу, ну скажем, подышать свежим воздухом. Погрелся. Также э, вход идет э, в этот самый, в комнату хозяйки, ну как бы в, в помывочный блок, назовем его так, идет через комнату хозяйки. Заходим сюда, здесь шкафы, раковины и, и так далее. Здесь же и техничка есть. Она и функцию технической комнаты выполняет. То есть корзинки для грязного белья, как правило, сразу разделся, кинул в корзинки и пошел в душ. Хочешь, в баню пошел. В бане идет сухой трап, здесь обычный трап, здесь тоже обычный трап. Вот. В принципе, вот такая планировка. Я к одноэтажным домам очень хорошо отношусь. Для нас вот это планировка, но ну, она более-менее стандартная такая. Ничего такого прям сверхъестественного нет. Она что-то в районе там 14 в длину и там около 8-8 чем-то в ширину. То есть здесь не делают такие там в основном по 10-12 метров шириной, потому что это связано со стропилами, с доставкой и так далее. То есть, ну, вот можем это все обсудить. А дальше пока Покажу, как мы сейчас будем чертиться. Но хотя нужно сказать сразу на проекте, первично мы будем отбивать всегда первые осевые линии, длинные, которые находятся. В данном случае вот эта перегородка будет отбиваться. Эту тоже отобьем. И потом уже нарежем. Эти поперечно Здесь 2,66 нарисовано. Здесь просто 66-й. А здесь у нас каменная будет наполовину. Короче говоря, наполовину стеклянная. Вот. И все вроде как такого больше ничего нет сверхъестественного. Ну, поэтому вот таким образом все, дальше покажу. Начнем вот с этой стенки. Вот так, первая уже есть. Вот эта осевая наша длинная. Ее отбили. То есть смотрим там створ, чтобы трубочки попадали и так далее. И сейчас перейдем, продолжим вот эту, потому что она немного со смещением в большую сторону. Ну вот, нарисовали уже вот эту линию, вот эту линию и вот здесь такие зубья. Вот это она просто, ну, ненужная. Здесь ничего делаться не будет в этом месте. Это просто ниша одна, грубо говоря, для шкафа, ну и ниша вторая для шкафа. Нет, вру, это здесь дверь. Здесь дверь, а здесь ниша на, для шкафа на входе. Вот. Таким образом. Дальше продолжаем делать. Трубки смотрим, чтобы они были у нас в перегородке, если они необходимо там делать в перегородке. Это у нас для закладной, грубо говоря, для электричества. Вот они совпадают вот с этими набором и тут часть не попадает совсем-то так ну прям хорошо ну видно вот в этом месте на как будет перегородка видите и часть какая-то торчит, но это не проблема эти они спокойно отрезаются мы все равно высверлим и тут будет просто грубо говоря провод он спокойно в перегородку зайдет если будут какие-то канализационные трубы не попадать, то мы уже будем перегородку размер перегородки немного смещать влево или вправо ну как бы чтобы прижаться чтобы в створе прошло это касается вот таких как черная в изоляции канализационная труба ну, там двойные и так далее там мы немножко размеры меняем но на самом деле нужно относиться к этому всегда на стройках какие-то важные вещи вот там санузлы там внутренняя часть важно Кухня, важная размера. А все остальные там между комнатами, если что-то там набегает, смещается, там, сантиметр или два, то это не такая великая проблема, но ну, никто на это не смотрит. И такого там великого прям значения придавать тоже не будет. Все, продолжаем. Сейчас будем поперечины нарезать поперек, которые перегородки идут. И вот у нас уже поперечины. Есть часть. Раз, два, три. 3. вот здесь пришлось немного смещаться уже не смотрели так просто опустили уровнем здесь ящик у нас коллекторный для теплых полов и поэтому мы его не можем никак ну, сместить никуда поэтому пляшем уже от ящика и там что-то у нас в районе вот тут две отметочки видите вот та дальняя она была которая в проекте проектная Пришлось поставить вот так, вот, вот эту отметку, это уже по отношению к ящику вниз. И все. То есть смещаем на сантиметр, грубо говоря, там или на полтора э, в сторонку. По-другому никак не поступить. Здесь она у нас 98 будет. Это поширше такая, скажем. И здесь будет двойная. Вот. Все, продолжаем. Ну, здесь у нас туалет получается. Вот этот небольшенький здесь будет дверь. Ну вот он нарисован. И вот это будет гардероб. Здесь будет э, широкая перегородка. Здесь двойная она получается будет. Здесь мы тоже, как правило, мы уводим э, немножко. И все-таки не так, как в проекте, типа она должна быть 122. Но не факт, что она будет 122. Она может быть ну, там 130, 135. Ну вот так вот, потому что. Мы от фланцев зависим на трубах и так далее. Что мы не можем никуда сместить. Вот. И теперь осталась ту часть, где душ, баня, туалет и комната хозяйки. Ну вот и все. Где-то в ранее часа заняло нам сделать разметку. То есть все расчертили. Сейчас двери только Юра отмечает. И начнем уже ну, тут порядок надо еще навести, немножко почистить. В этот раз у нас э, кто заливал бетон что-то обгадили полностью весь брусок. Конечно, такого перрас видим. Обычно не так как-то. Ну да ладно, суть не в этом. Вот. Э, вот наш этот самый туалет здесь будет. Здесь душ, здесь баня, здесь комната хозяйки. Ну, соответственно, начнем мы собирать перегородки. Тоже у нас есть определенный план. То есть всегда есть план. Первое. Мы начнем собирать все, которые находятся поперек перегородки. За исключением вот той, вот этой вот, перпендикулярной. То есть соберем здесь, потом поставим эту, эту. И потом уже закроем этой перегородкой. Затем соберем длинную поперек. Потом мы будем собирать опять... Вот эту, вот эту. Там каменная. Потом соберем эту, вот эту. И уже перейдем тогда на этот угол. Здесь уже особой разницы нет, какую мы там первую будем собирать, какую вторую. Ну, там Может быть, соберем вот эту, потом вот эту коротенькую, вот этот кусочек. Вот этот кусочек, этот кусочек, тот кусочек и тот кусочек. Ну и, в принципе, вот так вот это все и будет. Так что, по большому счету, разметка таким образом она и выглядит и тут еще интересный такой момент давайте расскажу судя по комментариям которые написали к видео про перегородки значит гипс мы не режем по высоте в основном хотя у нас в данном случае 270 значит должен прийти по идее 272 гипс на стойке режем Типа, что за фигня такая, почему так не сделать? Ну, поймите, что люди, разные, скажем, компании делают под разные высоты. И здесь тоже не нужно привязываться настолько... У нас тоже бывает, что по какой-то причине, э бац, и сантиметр нам приходится и гипс подрезать. Бывает и такое. Поэтому стойки, если придет, ну, просто вдумайтесь, приходит э стойки и не хватает сантиметра. То есть, их напилили, да, и получилось что-то. Ну, не забывайте, человеческий фактор, он никогда никуда не, дьё, ну, не денется. То есть, все косячат, все ошибаются. И вопрос, как это все ну, избежать. У нас бывает так, что э, заливка там не так немножко, либо элементы, кто собирал что-то там, косякнул. В итоге, получается, некоторые перегородки мы собираем по одним размерам идут. Другие немножко уже меняются. Там 5 миллиметров или сантиметр. Мы уже изменяем размер. Вот, на все это как бы... Поменяли. Нет, я сейчас про высоту говорю. А, по, по, про высоту. Но все равно бывает такое, что мы делаем какую-то часть перегородок. Идет в один размер стойки, другая идет в другой. Плюс надо перемычки резать. Плюс надо там... Э, стойки коротенькие над перемычками. Ну, тут, в общем... Это все настолько непринципиально. Итак, господа, смотрите, вот э, сколько раз уже показываю, да, одно и то же, одно и то же, э, по большому счету. Но здесь есть отличие. Отличие заключается в том, что заказчик уже э, взял и зашлифовал пол. Он снял вот это верхний слой, цементное молочко, которое, по идее, оно закрывает поры. Бетона. И бетон ну, сохнет хуже значительно. То есть это не имеется в виду, что да, хорошо, когда он там э, как-то так высыхает. Но вопрос в том, что пока влага из него... И, ну, это на, на первой стадии, пока первое схватывание, да, там нельзя резко ну, его как бы разогревать и так далее, чтобы он терял влагу. После того, как он сформировался, по сути, это уже просто остаточная влага будет. И ну, как раз-таки вот это хорошее решение... В этих случаях пол сохнет ну, значительно лучше, влага уходит из него. Также еще могут проходиться, ну, периодически там снимать ну, какой-то верхний слой, вот это молочко, тогда будет и сцепление лучше, потому что плиточник в любом случае, он потом перед своей работой, он всегда зачищает, на цементное молочко ничего не клеит. Это неправильно, поэтому и есть такие примеры, где в реальности я целый торговый центр ну, у себя в родном городе менял кафель, потому что вот там ситуация была такая на цементное молочко, плюс там были морозы такие экстремальные, и не очень-то хорошо все грелось. Ну, в общем, это был какой-то ужас для генподрядчика. Ну, что сделать? Это все, скажем, опыт. Поэтому пользуйтесь тоже такой вот методикой, это хорошее решение. Плюс вы подравниваете, пока нет перегородок и так далее. ты все вот в этом хорошо.